О недопустимости агрессивной риторики Вашингтона сегодня Сергей Лавров заявил своему коллеге Блинкину. Ближе к вечеру состоялся их телефонный разговор, в котором глава российского МИДа призвал США к прагматичному диалогу по всему комплексу вопросов. Выиграют от такого подхода все, даже Киев, который хотел подзаработать на роли жертвы, но просчитался. Евгений Решетнев продолжит. Всем добрый вечер. Мы снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно показать всем, что мы вместе, мы дома. Это новый флешмоб украинской власти, который призывает всех чиновников и депутатов выкладывать в соцсети видео из дома, как доказательство того, что они не сбежали из страны, испугавшись американских роскозней о российском вторжении. Видверки фейки. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, Wall Street Journal. Мы должны их изучить, потому что это элементы гибридной войны. Мы каждый день считаем потери экономики. Когда кто-то решает передвинуть посольство во Львов, какая новость будет стоить экономике Украины несколько сотен миллионов долларов? По данным «Слуги народа», нагнетание паники обходится Украине в 2-3 миллиарда долларов ежемесячно. То есть, по большому счету, пожирает всю ту финансовую помощь, которую Киеву выделяют на Западе. На своих бизнес-джетах улетают из страны олигархи. И медиамагнаты, а президент зовет их назад. Вернитесь в свою страну и к своим людям, благодаря которым вы получили свои заводы и доходы. Нас пугают войной, в который раз назначают дату военного вторжения. В который раз украинским телезрителям показывают сюжеты о том, как школьники учатся прятаться в подвалы, а уроки физкультуры уже проводятся под землей. Мы идем, берем важнейшие вещи, такие как телефоны, немного еды. И спускаемся за вчителем в У простого украинца голова должна идти кругом в Харьковской области спец Службы проводят масштабные контрдиверсионные учения, которые больше напоминают спецоперацию. С усиленными патрулями, досмотром машины, проверкой документов. А украинский министр обороны говорит, что все в порядке, вторжения не ждут. Но тут же не прочь на эту тему поспекулировать. Местом возможного прорыва назвал границу с Белоруссией. Не забывайте, что у нас тысячи километров с Белоруссии, из которых около 750 километров. Это болото, заросли, очень сложный рельеф. Мы готовы к отпору, и до Киева просто никто не дойдет. Американским дипломатам сообщили другую информацию. И они, по данным Wall Street Journal, уничтожили в дипмиссии все компьютеры, всю оргтехнику. И с корнем вырвали телефонные провода. А уже днем, пока активистка Фемен с надписью на теле «Не будьте слабаками» пикетировала дип-представительство США, временный поверенный Кристина Куин была во Львове. Жала руку городскому голове, общалась с местной прессой. Часть западных дипломатов из Британии, Австралии и Канады тоже здесь. Живут в львовской гостинице «Леополис». Больше их разместить оказалось Негде. Граждане США на Украине должны уехать немедленно. Посольство открыло центр приема в Польше рядом с двумя пограничными пунктами для оказания помощи гражданам США, прибывающим из Украины. Вместо объявленного американцами дня нападения, 16 февраля станет днем единения. Так решил украинский лидер, подписав соответствующий указ, согласно которому завтра повсеместно нужно вывесить желто-синие флаги, в 10 утра исполнить гимн. А сегодня не испугался приехать в Киев глава МИД Италии. Луиджи Демайо. По украинским оценкам не происходит ни вторжения, ни военного наступления. Наше посольство в Киеве продолжает работать. Демайо провел встречу с украинским коллегой Кулебой. Тот во время пресс-конференции допустил симптоматичную оговорку. Италия твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность России. Россия, а до этого в беседе с генеральным секретарем ООН Гутерришем Кулеба заявил, что Киев никогда не пойдет на переговоры с республиками